А в магазине механика продолжается распродажа Скидка на лучшие игры до 90% Ключи аккаунты по нереально низким ценам Заходи и покупай, ссылочка в описании Всем привет, ребят, с вами Механик Сегодня у нас GTA 5 И сегодня начался конец света Это значит, что нашему ОМОНовцу Нужно будет выживать в этой нелегкой ситуации Мы тут ехали с другом, но Вы посмотрите, он просто застрял в асфальте Огромный метерит упал и раздавил его я кое-как чудом успел выбраться и... Дружище, я не хочу заставлять тебя здесь, но тебе просто крышка, братан. Ты все, тебе конец. Давай, пока. Будем, будем выбираться, ребят. Я думаю, что надо ехать на гору Чилет. О, машина, отлично. Надеюсь, она еще на ходу. Ну уже. Нет, не на ходу, кажется. Даже сесть я не могу. Только не сбейте меня. Будем выбираться на гору Чилет. Я думаю, что это самое безопасное место. А вы, ребят, напишите в комментариях, как вы считаете получится у меня выжить сегодня или нет или все таки я сдохну нужна какая то тачка все пытаются выбраться из города просто в миллиметрах от меня упал сейчас метеорит да чувак это было круто это ход гения просто мне кажется ах ты ж да да да отлично отлично нет фух, вы видели как эта фура была близка к тому, чтобы просто сбить меня. Отлично, отлично. Чувак бросил тачку. Это значит, что можно смело брать ее и ехать на ней. Я думаю, что надо вы... Ни черта себе! Вот это да! Ему просто дико не повезло. Мы сейчас с вами отправимся. Отправимся на трассу, скорее всего. Попробуем выехать туда. И уже по трассе будем добираться до Челиада. Хотя может быть... Ну нет, по-другому в принципе никак. Я думаю, что только такой вариант будет правильный. Здесь, смотрите, еще более-менее, но, но сзади вот что творится, просто все кругом рвется, все люди сразу побросали, как видите, работу, все побросали, все начали просто удирать, скорее, вот куда, куда они едут, я не знаю, я думаю, что единственный вариант, это реально Чилиат, давай, давай, вот здесь плохо, плохо я поехал здесь, здесь очень узкая дорога, если что-то случится, типа такой пробки... Да что же вы едьте, едьте Нас сейчас просто раздавит Всех раздавит здесь едьте Что же они такие глупые Неужели они не понимают, что начался конец света Вы просто, вы видели? Буквально Офигеть Вот это да, вон автобус взорвался Надо срочно, надо срочно убираться Конечно машина бы побыстрее Тихо, тихо, тихо, дружище, ты что делаешь? Ну вот, мне кажется, что тоннель это реально безопасное место, поэтому здесь хотя бы можно ехать не так, не так агрессивно, но в любом случае нужно, нужно ускоряться, нужно ехать быстро, максимально добраться туда, до Чили, да иначе, иначе просто можно уже не успеть. Если сейчас навалится куча этих камней, мало ли что случится, я думаю, что только, только там можно спастись. Так, так, так, машина что-то уже плохо рулится, возможно из-за того, что я попал в ДТП уже один раз. Ну смотрите, я пока обгоняю нормально, пока еду Тут будет парковка налево, может попробовать какую-то машину себе урвать Побыстрее, давай, она не рулится вообще, черт возьми Так, да, куча машин, сейчас возьму спорткар какой-то Давай, давай, давай, давай, дружище, скорее Вот это отличный вариант будет Просто сзади навалился, давай, давай, скорее Заводи ее Посмотрите, сколько их здесь. Так, пропустите, пропустите меня. Смотрите, вертолеты военные, все просто всполошились. Надо ехать максимально быстро. Вон он, вы видите? Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Главное не размотаться, пока я еду. Они офигеть просто в миллиметрах просто в миллиметрах повезло это у меня настолько много адреналина сейчас О -о -о! нифига себе все тачка просто в хлам омоновец благодаря своему спасательному жилету все как-то выжил так что давайте скорее давайте быстрее вот в эту тачку садись садись садись братан давай быстрее это это было неожиданно если честно это, это был просто эпик Погнали, погнали, погнали! Тихо, тихо, тихо, все нормально, еще пока нормально. Нет, нет, нет, нет, не тормозите, не тормозите здесь! Надо валить отсюда, Вы видите, здесь какой-то эпицентр, реально очень много, очень много камней высыпалось именно туда. Фух... Кое-как остался жив, реально тачка, благодаря тому, что это, ну, спортивная машина, у нее каркас безопасности, все дела, только, только благодаря этому остался жив. Так, вроде поспокойнее стало, или нет, или нет, сзади валится просто дуром, куча камней, Вы посмотрите, тачки разлетаются в разные стороны. Мне везет просто космически, просто космически везет. С чего начался такой конец света, понять не могу. Никто ничего не говорил, просто раз и утром начало бомбить. Ах, занесло-то как. Скорее разворачивайся, сейчас нас разбомбит. Уху, вот это камень там упал. Надеюсь, что не начнется всемирного пожара после этого всего. Так, вон гора. Собственно говоря, туда мы с вами и гоним. Я думаю, что не будем что-то выжидать и прям сразу начнем забираться. Но для этого нужен какой-то внедорожник. Смотрите, вот эта тачка хоть и помятая вся, но она хотя бы едет нормально. Может, с кем-то обменяться можно будет машинами? Да что ж такое-то? Тормоза уже плохо работают, не успел даже оттормозиться здесь. Ну, давай, давай, давай, давай, давай, скорее, чуть не ослеп я. Так. Нужно находить какой-то внедорожник. Я думаю, что на этой тачке не смогу добраться до самого верха. Ну же пожалуйста тебя прошу давай едь даже не знаю где нам взять машину-то о парковка отлично тихо тихо тихо тихо тихо вот пикап пикап то что надо быстрее быстрее быстрее пикап и сразу поедем туда в горы. посмотрите рядом упал камень кучу машин размял а этот пикап остался это просто судьба давай поехали поехали Отлично, отлично Мы пока живые, ребята Это, это очень круто Так, едем Едем, едем, едем дальше Где-нибудь Так, нам нужно перебраться через мост И начнем забираться на самый верх Это же она Да, по идее, это то, что нам нужно Гора нашей мечты Гора нашего спасения Давай едем Ах, как плохо едет по обочине Очень медленно, очень медленно едет Скорее, скорее Надо топить уже Чувствую, что просто нас дико настигает Все это дерьмо Вы, вы посмотрите, что, что творится здесь Я не знаю, успеем мы забраться наверх Или не успеем Тихо, тихо, тихо Вот это вообще опасно сейчас. Да ты что ж ты Блин, да отъедь я застрял, я застрял, я застрял, пацаны, я просто застрял. Выезжай, выезжай, пожалуйста. Так, вот она гора. Отлично, хотя бы мы уже здесь. Это меня радует, но надо как-то пытаться подняться наверх. Я думаю, что с этой стороны заезда-то нет, надо было с другой все-таки ехать. Так, тут какая-то дорога. хрена ж себе вот это втащило. Все, кирдык этой тачке. Просто кирдык Где взять машину? Где взять машину? Здесь парковка Фух, парковка мое спасение М -м -м, Вот это, наверное Лучшая будет здесь по проходимости Давай, поехали, поехали Поехали, просто уезжаем Просто уезжаем Хватит пиликать так, все, помчали, помчали, ребятки, в лес. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, вот тут мы в безопасности, давайте продумаем путь, может быть. Или нет, некогда думать, вдруг завали. да, поехали. Просто поехали, пока этот камень нас не раздавил. Ах ты жесть, какая творится. Так, будем проезжать здесь. Будем вот так проезжать Хоть как-то, хоть как-то надо спасаться Аккуратней Человек и собака, аккуратней Надеюсь, ты живая осталась Так Что-то чувствую, что эта машина не сможет подняться наверх Будем пробовать Что нам еще остается, реально будем Тихо, тихо, тихо, камень Давай, давай же ж. Нет, нет, нет, нет, нет Ух успел ой ёй Тихо Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо все нормально Дайте мне отъехать no! Воу-воу-воу-воу Полегче-полегче-полегче Братан Тут просто дерево спасло Так ребят Ничего не остается Будем под, под, подниматься пешиком Просто ничего не остается Посмотрите что тут творится Жесть какая Так Неужели завалило проход? не не Так. Горящий камень сейчас меня сожжет нафиг. Или смогу. Вот тут смогу пройти. Давай-давай-давай. Пролезай-пролезай-пролезай. Давай-давай-давай-давай-давай. Мужик, давай. Давай, все получится. Поез, полезли, полезли наверх. Давай же ты, ну пожалуйста. Вот, отлично. Отлично, красавчик просто. Давай аккуратней. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Чё это за фигня вообще? Что это за фигня нахрен? Нет, нет, нет, нет, нет. О, да хватит, не падай ты, пожалуйста. Беги просто, чувак, просто беги вверх. Больше от тебя ничего не требуется. Тебе надо просто бежать, блин, вверх. Давай, давай, давай, давай. Сейчас подождем камень и пошли. Давай, да. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, много камней, слишком много камней Фух, ребят, нам нужно что-то, я не знаю, мы так не спасемся Посмотрите, посмотрите просто сколько этих камней здесь летит Как нам спастись в такой ситуации, просто что нам делать Даже ОМОНовцу, смотрите, как сложно тут забраться А камни все, все падают и падают ни хрена какой астероид, просто падает, офигеть. Сзади мне кто-то еще бежит, но зря они это делают, если честно. Одно дело я, как бы спецназовец, омоновец, другое дело обычные гражданские, ну им тут вообще нечего делать. А -а -а, просто давай, есть Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, слишком, слишком, блин, много камней. Фух, ну вот большие еще можно как-то... Пробегать большие как-то еще получается Потому что здесь, как видите, такая впадина Фух, обожгло Обожгло, но про... Нет Нет, это жесть Все, парни, это тупик Надо куда-то вылазить Но куда? Тут очень, очень такой высокий как-то откос, что ли Уже хочется просто убиться, прыгнув головой О! О, он отодвинулся, отлично Это вообще мой, мой вариант Это просто мой варик Давай, давай, давай, давай, давай, мужик, все получится, я в тебя реально верю Еще ребята в тебя верят, давай, братан, все получится Надо подняться вон туда, на самую вершину Мы, кстати, проделали уже очень-очень большой путь И у нас реально в, в, прям вот Не очкуй просто, просто беги У нас реально все получится с вами так, тихо-тихо-тихо-тихо, чтобы башку не раздавило, главное Фу, Тихо, камень что ли опять катится, да? Опять камень летит Вот так вот, подождем его Вместе с большим, отлично Ждем-ждем-ждем Класс, побежали Побежали-побежали-побежали-побежали И опять, как видите, опять там большой астероид Но так, он покатился Это круто Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну. Еще, еще немного осталось. Давай, дружочек, давай, давай, давай, давай, братишка. Вообще не могу подняться. Ботинки скользкие, наверное. Ну же, давай, ну что ты? Впереди, реально, камень такой огромный. Блин, я не знаю, что делать. Он не, не хочет дальше поднимать. Ш... Ну нет, ну ты чего? Офигеть. Да тебе голову бы отдавило, чувак. Давайте попробуем еще раз. Вдруг получится у нас сейчас как-то вот... С разгончику что ли? Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, ну, ну, ну, ну, куда ты? Ну вот здесь же, ну нет уж какого-то такого большого подъема. Ну давай, все выйдет. Ну так нечестно. Ну почти же мы добрались. Неужели мы не сможем добраться до конца? О! Все. По-моему, ребята, это был сейчас финиш. Это жесть, посмотрите, сколько кровище от него осталось Понятное дело, что Ну, это просто омоновец Он под всякими там протеинами и прочим Но мне кажется, что он ну, вот, вот сейчас уже точно Все его просто сломало камнем Так что, ребят К сожалению, мы не смогли добраться До самого верха Все, тем более сейчас мы вообще в завале Просто завали камней Обидно, конечно Но, ребят, мы старались Ставьте лайк, если вам понравилось. С вами был Механик, подписывайтесь на канал и всем пока.